Нынешние наши правители, они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка. Или там недавно там Антон Красовский был у нее, вот тот же самый педераст, открытый педераст, пропагандист педерастей, был одним из главных патриотов. Ну о чем можно дальше говорить? Когда те же самые люди, еще вчера рассказывавшие о том, что русского народа не существует, что есть только россияне, выдавливают из себя слово «русский», ну, это выглядит отвратительно. Или когда мы говорим о том, что нацисты на Украине должны быть разгромлены и осуждены, а потом личный представитель президента, проживающий в Лондоне, британско-подданный олигарх Абрамович их угощает деликатесами в своем самолете. Пока у нас не будет относительной хотя бы честности во власть, Пока не будет вот этого выдающегося, то есть не будет отр, отринуто выдающееся лицемерие, не получится ничего. И здесь моя апелляция, и достаточно жесткая апелляция к Путину, она идет... У меня достаточно много информации по поводу того, как в Крыму ведут себя российские олигархи, везли себя, велись а тогда, как господа Козак там, там компания... Заранее, еще в 2014 году, весной, еще даже на начало событий на Донбассе, ездили и выбирали себе участки земли у моря, которые они отхватят. Они их отхватили, они их прихватизировали. Там, где раньше при Украине были дикие пляжи, на которых местное население могло вполне отдыхать, и туристы приезжие, не платят денег. Сейчас это закрытые территории. Ну, в частности, я говорю, наиболее известные мне это мы с Меганом, которые вот, отжимают все больше и больше, и, скорее всего, скоро туда, не заплатив, вообще нельзя будет попасть. Излюбленное место отдыха населения Судака и многих других окружающих населенных пунктов. И множество туристов, которые приезжают туда отдыхать. Ну и это везде, это повсеместно, это и в Севастополе, и по всему остальному Крыму. Я наблюдаю сейчас, что уже борьба за жизнь после Путина началась. Уже схватываются группировки Драка между Пригожиным и Министерством обороны. Это первый звоночек. Будут следующие. Естественно, только, не только Пригожина, не только там, Герасимов, на который он наехал, на самого шайгу, у него пороха не хватает наехать, схлестнулись. За ними стоят очень серьезные олигархические ВИП-группировки из ближайшего окружения президента. Они уже сейчас начинают претендовать на власть и бороться за влияние на электорат, как они его называют. 30% бабушек будет смотреть по телевизору и... Кричать, да здравствует Путин, на следующий день им по телевизору покажут, как Путина втыкают в задницу, как по образцу Каддафи что-то, и они тоже будут кричать, ах ты мерзавец, наконец-то тебе воткнули. Это.